Добрый день, друзья! Хочу вам представить клинический случай. Пациент обратился с жалобами затруднения носового дыхания и стекания слизи по задней стенке глотки. Пациент не дышал, у пациента э, постоянное привыкание к каплям, и он обратился к лор-врачу. Что мы э, провели на первом осмотре? Сделали провели эндоскопическое исследование, увидели определенные изменения, и с целью уточнения диагноза отправили на компьютерную томографию пазов носа. Поэтому э, здесь представлена такая картинка. Сейчас мы ее расширим. Видите, насколько удобно врачу сразу понимать проблему. То есть мы видим сразу проблему хронического правостороннего риносинусита. Мы с вами дальше смотрим. Смотрим, видим кисту левой гайморовой пазухи и искривление в в основном отделе носовой перегородки. Сразу можно посмотреть основные пазухи, которые скрыты от наших глаз, и даже от рентген-снимка. А также мы можем провести диагностику состояния лобных пазух. Поэтому очень хороший метод исследования, самый современный, самый точный. Поэтому в данном случае тактика у данного пациента будет заключаться в том, что мы прооперируем ему правую верхнечелюстную пазуху эндоскопически без разрезов снаружи, пациент проведет в клинике всего один день, также мы удалим ему гайморову пазуху таким же эндоскопическим методом, расширим отверстие и попадем в пазуху. И конечно же проведем коррекцию носовой перегородки. Вот то, что у нас в плане сделать этому пациенту. Поэтому если у вас возникли вопросы, может быть у вас похожая ситуация, оставляйте вопросы и комментарии под этим видео, я с удовольствием отвечу, ну и э, порекомендую методики современные, которые помогут вам излечиться от ваших проблем. Пишите, до новых встреч.